Здравия вам, господа бояре! В последнее время многие люди обращают внимание на то, что роботизация развивается семимильными шагами и роботы начинают заменять человека в самых разных отраслях. Люди лишаются работы и закономерно возникает вопрос, а что же мы будем делать дальше? Ведь можно придумать любых роботов, которые заменят людей абсолютно во всех сферах. Как же мы будем работать? Как же мы будем зарабатывать на жизнь? В этом ролике я попытаюсь вам дать ответы на эти вопросы. Расскажу, что не все так страшно, как кажется. Не так страшен, черт, как его умалюют И начнем мы, пожалуй, с профессий и бизнесов, которые появились в последние 10, 15, 20 лет. Появились они как раз благодаря развитию технологий. И раньше этих профессий не было. Понятное дело, что до изобретения соцсетей невозможно было быть администратором какого-нибудь крупного паблика и реально получать э, деньги за свою работу. Невозможно было быть и контент-мейкером, например. Это человеком, который сидит, размещает посты в этом паблике, анализирует, как реагирует аудитория, э, думает, какой следующий пост разместить, как сделать так, чтобы... Аудитория постоянно приходила э, именно на этот ресурс и именно там проводила свой досуг. Все это, конечно же, делается для того, чтобы как можно больше можно было через этот ресурс продать рекламы и на этом заработать. Каких-то 15 лет назад не было ни одного видеоблогера. Вы сейчас смотрите ютубчик и для вас это явление само собой разумеющееся. Вы можете найти практически любую информацию. YouTube это поисковик второй по мощности после гугла. Но в гугле вы возможно текстовый какой-то вариант найдете. А в ютубе найдете видео. Вплоть до того, как заменить самостоятельно экрану смартфона. Например, я однажды к подруге к своей пришел. Она сидит, баба ковыряется в смартфоне отвертками. Меня этот экран заказал с AliExpress. Не было и людей, которые профессионально занимаются продвижением аккаунтов в Instagram, пабликов ВКонтакте, всяких разных страниц в Фейсбуке, и YouTube каналов до да чего угодно не было SEO оптимизаторов не было тех, кто разбирается во всех этих вот алгоритмах и кто способен что-то людям объяснить мое развитие как ютубера заняло 4 года, за эти 4 года я вышел на уровень дохода, который соответствует приблизительно той зарплате, которую я получал на работе, до апреля 2021 года я работал на обычной работе торговым представителем я как-то по инерции это делал, я уже понимал, что мне не обязательно работать там, мне лучше сосредоточиться здесь потому что здесь есть возможность роста а на моей предыдущей работе такой возможности практически нет тем не менее, честно вам признаюсь, что на эти доходы я вышел не только благодаря монетизации своего канала, не только благодаря тому, что вы рекламу смотрите в этих роликах, кликаете на нее, там куда-то переходите, но и благодаря тому, что есть возможность поддержки от спонсоров. Поэтому, если тебе мой контент полезен и приятен, то в описании всегда есть ссылочки, по которым ты можешь проявить свою щедрую натуру мецената. Вернемся к профессиям и бизнесам. Были такие бизнесы, которые люди создавали абсолютно с нуля и которые бизнесы начинали приносить кучу денег. Самый тупой, самый простой способ это сдача квартир в аренду по часам, по суткам. Этот бизнес появился абсолютно на ровном месте. Оказалось, что не нужно иметь в собственности кучу квартир, нужно найти тех, кто хочет их сдавать и собственно, найти арендаторов. И поскольку аренда почасовая и посуточная, то можно влуплять двойную цену, люди заплатят. Люди заплатят, потому что им это выходит дешевле и удобнее, чем какая-то навороченная гостиница. Более того, оказалось, что люди готовы заплатить двойную цену не только за недвижимость, но и за автомобили. Я сейчас не говорю про такие очевидные вещи, как каршеринг и как таксопарки при агрегаторах, там Яндекс Такси. Вот это все есть фирмы, которые сдают в аренду автомобили. Есть и более простой интересный способ. Я недавно познакомился с человеком, который сделал хороший бизнес на том, что сдавал сначала таксистом в аренду машины а потом придумал сдавать грузовые автомобили потом дошел до спецтехники и сейчас у него в автопарке более 250 самых разных машин там и грузовики и маленькие и большие и автобусы и микроавтобусы что там у него только нет и он это все сдает в аренду откуда бабло а бабло он привлек с инвесторов он просто разговаривал с людьми что я готов вам платить там полтора процента в месяц если вы купите машину и разрешите мне ее сдавать в в аренду соответственно там страховка все это делается все как положено плюс еще пульт дистанционного управления этим автомобилем если что этот автомобиль заводиться не будет если аренда не проплачена, этот автомобиль заводиться не будет и gps маячок на случай если этот автомобиль куда-то уедет в этом году я заметил бешеное какое-то развитие бизнеса аренды электросамокатов они на каждом углу в городе стоят заплати и катайся причем платишь через приложение берешь самокат бросаешь где хочешь тебе главное по этому приложению дойти до следующего самоката такой самокат шеринг честно скажу не знаю этих организаторов и не знаю как именно они привлекали деньги в этот бизнес либо свои вкладывали что маловероятно либо также привлекали каких-то инвесторов Заметьте, все вышеперечисленные работы связаны именно с развитием современных средств связи, с развитием технологий. Раньше не было электросамокатов, там GPS, маячков не было, соцсетей не было, Ютуба не было, блин. Я уже не говорю о криптовалютах, на майнинге которых люди заработали миллионы и миллиарды. В 2014 году, когда я познакомился с этой темой, об этом вообще мало кто слышал в моем городе и относились к этому так, ну что-то фигня какая-то, опять какая-то пирамида, ты там что-то наваливаешь. Но в 2017 восемнадцатом году ситуация резко изменилась, когда по всем средствам массовой информации рассказали уже об этих ну, криптомайнерах, инвесторах и отчетах тех, кто заработал миллиарды и миллионы денег, и люди ломанулись покупать видеокарты. И пока еще это актуально, майнинг не закончен. У многих людей четко засела в голове установка, что надо делать производство, надо какое-нибудь вот прям производство при производстве делать, и тогда, и тогда вот можно будет разбогатеть, потому что это же продукт, это же вот нужный продукт, мы производим, мы его делаем, да, мы берем металл, куем металл, там что-то на выходе получаем, там ножи, сковородки, например, какие-то, и... Почему этим не занимаются все? Да потому что инвестировать в какой-то завод, на самом деле, проще простого. Для больших дядь, у которых уже миллиарды в карманах, им совершенно несложно запилить какой-то заводик. Ну, точно так же, как вам несложно пойти взять там, в аренду автомобиля или взять какой-то кредит. Им вообще плевать этим дядям, да? У них дофигища денег, и они могут даже рискнуть. Но они рисковать не хотят, потому что понимают, что мир... Пережил эпоху производства. В 20 веке на производстве делали миллиарды. Сейчас миллиарды делают на информационных технологиях. И информация стоит намного дороже, чем собственность, которой владеет компания. Вдумайтесь только. Вот есть компания Uber. У нее в собственности одно, блин, долбанное телефонное приложение. Приложение-агрегатор. Который соединяет продавца с покупателем. Один продает услугу, другой покупает услугу. Вот они сошлись, заплатили комиссию. Прекрасно. И в 2016 году капитализация Uber, у которого одно лишь мобильное приложение в собственности, оно даже как бы вот, ну, нематериальное, его пощупать-то нельзя. Оно программный код всего лишь. Капитализация Uber а в 2016 году превысила капитализацию Газпрома. А у Газпрома, сами понимаете, какие мощности, сколько там металла, сколько там людей работает, сколько там газа перекачивается. Это все можно потрогать и пощупать, но оно стоит меньше, блин, чем Uber. Оказывается, нужно понять, что люди не только готовы двойную цену заплатить за материальный какой-то продукт, но они готовы в 10 раз больше заплатить за информацию. Знаете такую игру World of Tanks? Люди же там тратят деньги на эти золотые снаряды -то, вот эти подкалиберные там и прочее. Люди э, тратят деньги в играх. Для того, чтобы им прокачали персонажей. Я играл, допустим, в Lineage 2, и там черный рынок был ну вот такой громадный. Там люди ботоводили и зарабатывали в 2012 году. Ботовод средний зарабатывал 120-150 тысяч рублей, когда у меня тогда зарплата была трецажка. Понятно, что в этом во всем надо отдельно разбираться, в какую игру играть, кому что продать, где, через кого, чтобы тебя не кинули, чтобы забрать свое бабло. Но это всего лишь нюансы. Как говорится, жить захочешь и не так раскорячишься. Вспомните историю, когда изобрели ткацкий станок, было восстание ткачей. Ткачи тогда делали ткани вручную. И они очень быстро поняли, что ткацкий станок способен выдавать продукцию, которую они делают там в течение месяца. Он способен такую продукцию выдавать там за несколько часов. И все, и они лишатся работы, потому что они не смогут ткать, они не смогут продавать. Этот станок сделает все дешевле и сделает намного больше он перекроет весь рынок и ткачи устроили тогда забастовку они тогда там ходили что-то там бугуртили но в итоге ткацкие станки все-таки захватили мир это напоминает современную роботизацию когда роботы так или иначе вклиниваются в вашу жизнь и скоро ну, в общем-то профессия таксиста дальнобойщика машиниста метро и водителя автобуса она уйдет в прошлое тут вопрос только в законодательстве и все. Технологически к этому уже давно страна готова. Специалисты Яндекса говорят о том, что для того, чтобы перевести всю технику России на беспилотные варианты, у них уйдет всего лишь три года. Ну и обогащенная вот этими знаниями мы возвращаемся обратно к нашим баранам. А чего же мы делать-то будем? Ну, действительно, в России одна из самых популярных профессий это водитель. Водитель там такси, автобуса, грузовика, самосвала, чего угодно. Водитель трамвая, троллейбуса, водитель Одна из самых популярных и на сегодняшний день востребованных профессий. Что будет, если эта профессия просто возьмет и ликвидируется благодаря роботизации? Я думаю, власть прекрасно понимает, что резко такой шаг предпринимать не нужно, потому что высвободится огромная куча людей, которые будут не знать, куда идти, у которых не будет никаких навыков, и которые, скорее всего, устроят революцию, потому что им нечего жрать. Потому, скорее всего, вот эта роботизация в сфере замены водителей на роботов, она будет идти постепенно, по чуть-чуть. Сначала, допустим, пострадают, как я понял, первыми пострадают водители такси. И, и то не все сразу, и то постепенно их начнут выбивать с рынка. И у них будет там 3-5 лет для того, чтобы переквалифицироваться и уйти куда-то в другую сферу. Потом полетят дальнобойщики, машинисты метро и все остальные. Для того, чтобы понимать, куда идти, нужно представить, где нас роботы заменить не смогут. Ну, первое, это очевидно, те, кто, собственно, производит этих роботов, тот, кто их проектирует, тот, кто их делает, он всегда будет при работе, потому что роботы нужны. Соответственно, это те, кто пишет программное обеспечение, те, кто разрабатывает, те, кто руководит, все, кто вот в этой сфере завязан, в производстве, разработке роботов на любом участке, на любом этапе, они будут находиться при работе. Второе направление, это те, кто будет продавать этих роботов, и не только роботов. Профессия продажника не умрет. Вот это единственная, наверное, профессия, которая не отомрет вообще никак. Она, возможно, модифицируется, она несколько поменяет свой вид, потому что раньше были камивайжеры, потом стали торговые представители, менеджеры и так далее. Камивайжер как профессия Практически вымерло везде, вы уже не встретите или очень редко встретите человека на улице, который вам э, попытается впарить за какие-то деньги какую-то китайскую фигню, которую можно купить на любом рынке и тем более на Алиэкспрессе. На самом деле эта профессия еще существует, но вот в такусеньких, в малюсеньких масштабах. Я думаю, что найдутся люди, которые скажут, не хотим мы ездить с роботами, да, мы хотим такси с живым водителем. Да, мы готовы заплатить тройную цену, но чтобы вот нас вез человек. Поэтому не все и не везде отвалятся. Но продавцы будут востребованы всегда. Если типичного продавца в супермаркете можно, в принципе, заменить на автомат, я недавно вот заходил в один продуктовый гипермаркет недалеко от моего дома, там стоят уже кассы самообслуживания. То есть можно уже сэкономить на персонале, уже можно заменить некоторых продавцов, ну не всех, некоторых можно заменить. Люди могут пробивать товар сами и платить карточкой, в общем-то никаких проблем. Но продавцы, наверное, должны все-таки вырасти карьерно в продавцов B2B продажах. То есть нужно свести одного поставщика с другим поставщиком, там, в итоге получить где-то конечный продукт, отдать это все кому-то еще на производство, нужно этих всех людей свести вместе. Возможно, сами они друг друга не найдут и даже не будут искать, но нужна какая-то идея по производству какого-то нового продукта, не обязательно это будет продукт материальный. Где еще роботы не сумеют заменить людей? Разумеется, в тех отраслях, где нужно взаимодействие именно между людьми. То есть это психологи, это какие-то учителя, это какие-то тренеры, это люди, которые обеспечивают социальное взаимодействие, это, возможно, депутаты, политики. Еще есть одно направление, в котором роботы не вытеснят, я вам гарантирую, что не вытеснят людей, хотя есть попытки, это шоу-бизнес, это, собственно, вот ютубчик, да, это блогинг, это любое творчество. Всегда найдутся люди, которые не хотят штампованный нож за 1000 рублей, а хотят эксклюзивный клинок за 100 тысяч, сделанный из дамасской или булатной стали. На ютубе есть даже каналы, которые постоянно показывают одно и то же, я на них залипаю, как наркоман, смотрю, как человек делает э, дамасскую сталь. То из шурупов, то из гаек, то из чего угодно он там делает. Там всякие рисунки, там он протравливает на этих ножах. Я знаю прямо, что будет дальше. Я уже видел этих роликов кучу, но я на них залипаю. Это, ну, какой-то вот расслабон такой. Я смотрю, иногда мне уведомление приходит, что вот вышло новое видео, я смотрю опять смотрю. Ну, сейчас он его под пресс, подсудим. Сейчас он его снова разогреет, сейчас он его будет молотком отбивать. А сейчас он рисунок будет протравливать. Самое интересное, да? Вот смотрите, человек совместил кузницу с YouTube и получил не только доход от YouTube, но еще и новых клиентов, потому что YouTube как поисковик... Он, естественно, кидает кому-то в предложку. И если этот человек находится в каком-то, грубо говоря, провинциальном городе, где-то далеко на отшибе, и о нем не рассказали ни разу по телевизору, то его никто не узнает. Никто не узнает, что он настоящий мастер, что он умеет делать вот такие вещи. Да, тотальная роботизация отберет работу у многих. Но заметьте, роботы могут отобрать только ту работу, которая выполняется по алгоритму. То есть все, что новое, все, что еще пока непонятно, какой алгоритм надо применять какой-то новой работе, все это будут выполнять люди, которые до этого додумались. Мозги и информация выходят на первый план. Что делать тем, кто не сумел к этому приспособиться, для кого это, ну, прям вот дичь дичайшая, ну, не хочешь ты этим всем заниматься, всем этим IT, всем этим творчеством, это для тебя вообще ничто, тут два варианта. Либо человек э, уходит в натуральное хозяйство, в феодализм, можно там прикупить себе участочек, выращивать себе продукты и никак не участвовать в финансовых потоках, жить спокойно натуральным хозяйством, 6-10 соток тебе вот так вот хватит, чтобы себя обеспечивать и самому эту землю обрабатывать с применением какой-то э, более-менее современной техники, ты сможешь это делать не особо напрягаясь. Ну и еще один вариант для тех, кто не может, не хочет развиваться, вообще ничего не хочет делать, такой человек-лентяй, человек-депрессия, человек-больной, человек-инвалид, ну что-то вот такое, да, где куча факторов, которые мешают, да, или сам человек себе наставил блоков препонов, или действительно что-то ему мешает настолько, что он не может пойти развиваться, это, скорее всего, будет базовый безусловный доход, о котором говорят, которые пытаются вводить в некоторых странах ради эксперимента. Ну вот, по-моему, в Швеции вводили, но там вводили для студентов, для того, чтобы студенты не тратили время на работу во всяких там забегаловках официантами или там в KFC, там жарили бы курочку, чтобы они занимались учебой и достойно отдыхали. Для того, чтобы они могли наоборот лучше освоить те знания, которые им преподают, для того, чтобы они могли лучше в этом во всем вырасти. Эксперимент вроде показал положительные результаты, но сами поймите, вот есть еще такая штука, да, робот, он очень сильно снижает себестоимость товара. То есть тот товар, который будет производиться исключительно роботами, он в дальнейшем будет стоить реально копейки. Людям не потребуется слишком много денег, чтобы себя обеспечивать. Еще одна причина для возможного введения базового безусловного дохода, это опасение, что вот эти люди с низким IQ как-то могут объединиться, устроить какую-нибудь революцию. Шанс, конечно, маленький, но все-таки по-человечески их жалко и есть какая-никакая гуманность. Можно им немножечко отвалить денег для того, чтобы им просто хватало на еду. А дальше уже они пускай сами думают. У них будет куча времени для того, чтобы разобраться в современном мире, для того, чтобы понять, куда можно себя применить. И, возможно, как-то эволюционировать. Если человек не захочет, если он ну, не пойдет этим путем, то он будет жить вот на этом минимуме. Это будет реально прожиточный минимум. Больше минимума смысла нет делать никакой базовый безусловный доход. Нет никакого смысла перераспределять деньги от очень богатых к очень бедным. И в целом для людей, которые бы хотели пристроиться в мире будущего, в роботизированном мире будущего, где человек не выполняет основную производственную функцию, для этих людей у меня будет следующий совет. Не бойтесь каких-то новинок. Вспомните, как вы смотрели на ток Да, вот ТикТок. ну что такое ТикТок? Фигня какая-то, видео какие-то короткие, что ну, а там, а уже люди миллионерами стали, да? Вспомните, как вы говорили фи криптовалютам, что мы ну, вот, да, ну это фигня какая-то, это все лопнет. Это все отговорки, отговорки вашего мозга для того, чтобы не напрягаться. Для того, чтобы сэкономить ресурсы. Ну, можно же сочинить байку, что все это рухнет, они потом будут все плакать, это все пирамида и так далее. А, не бойтесь новых каких-то вещей. Пытайтесь в них разобраться. И, возможно, вы будете первым каким-то Стив Джобсом в каком-то новом направлении, о котором я еще не знаю. Отслеживайте тренды, отслеживайте изменения этого мира. Что в нем происходит. И начинать вот эти вот новые вещи вам придется, естественно, с полного нуля. Но, скорее всего, не нужно будет вкладывать огромные деньги. Потому что, как правило, стартапы выстреливают, ну, прям с минимума. И выстреливают очень серьезно. Но вдумайтесь, вы же могли начать сдавать в аренду чужие квартиры. Это же просто. Для этого ничего не нужно. Это самое тупорылое, чем можно было бы заняться. Вспомните еще раз, не было программистов, не было маркетологов, не было специалистов в области кибербезопасности, не было дизайнеров интерфейсов, не было контент-менеджеров, не было администраторов социальных сетей, не было seo специалиста не было такой армии психологов, даже профессии оператор дрона не было, а сейчас она есть. Лет 15 назад не было столько тренеров ни в спортзалах, ни личностного роста, ни еще каких-то коучей. Вот этого всего не было. И это сейчас все работает. Люди на этом зарабатывают и нормально все у них отбивается. Представьте, что бы было, если бы они пошли пахать. Ну, пахали бы они до сих пор, сажали бы картошку. Они мне заработали того, что заработали. Так что лично мое мнение по поводу роботизации, по поводу того, что многие профессии отомрут, лично мое мнение не является каким-то фатальным. Не нужно делать далеко идущих выводов, жить хочется всегда, жить захочешь и не так раскоряешься. В общем, надо искать новые тренды, надо искать где себя применить дополнительно. Надо пытаться монетизировать хобби в том числе, надо пытаться из хобби, возможно, сделать какой-то бизнес, если у вас оно есть, конечно, это хобби. Надо работать, на самом деле, поменьше. Чем меньше работаешь, тем у тебя больше времени остается на обучение, на мысли, на сознание всего, что происходит в этом мире. Не все так плохо, господа бояре.